Бой, о Мне даже руки морать не хочется. Мои кинжалы питают магия этого мира. А чем похвастаешься ты? Из всех королевских дел я больше всего люблю казни. Они боятся моих клинков настоящее оружие. Это я. 회 Qual rel 둘 거예요 싹 잘어 Важно, кто начал битву. Главное, кто ее закончил.